Всем здорово Сегодня это за спидран. Считание! Е ⁇ открываем. Начираем на минуту. Минуту на минуту. Потому что надо быстро. Тут и нету. Капец. Я еще не вспомнил то, что... Нет, подождите, это пауза. Я забыл сделать так. А ну ладно. Я буду сейчас просто ходить. Они что, серьезно? Кстати, вы не знали то, что Раш именно загружают карту? Загружает он. Потому что это только некоторые знают, например, которые, которые знают щиты, что такое и как им пользоваться. И вот он просто прогружает карту. И чтобы чел не копошился.. Ну, чтобы челка пошился и времени терял. Одновременно и карта будет загружаться. То, что у нее тут э, генерация. Так что поймите мои слова. Кстати. Почему-то тут везде практически все одинаково. Фух. Спасибо, что ты не завис. Кто а бы я сейчас сдох. И поматерился, как, блин. Туда же даже никто и не думал. А, ладно, проходим. Чумыра навещаем шмыру потому что она тут есть. Да нахера, зачем я не взял эту? Зачем я взял за у меня есть remove, remove white. и как там? А, бамбушку. А это Раш. Просто у нас, когда мы еще играли с другом, это у нас будет много-много неудачных кадров, которые соберутся. Кстати, я еще прошел всю ту дверь. Но никак вы подумали, я сдох там. Из-за того, что я не вспомнил то, что эта херня скриптованная нахер. Из-за этого я даже и не знал то, что эта херня будет скриптованной. Я не знал то, что он будет просто залипать в одну точку. А если я что-то учую, то он начнет на меня буковать. Ну реально я этого даже и не знал и не думал. Как это вообще должно было быть? Так, ну тут понятно Здорово, фигура Я теперь узнал, то, что ты реально переводишь себя как фигура Так что ты Свидос. Все, твоя загадка разгадана Буквально мы переносным смысле. Да, свидос мочила. Да блин, я хотел его подразнить. Что-то типа эпично. Эпично. Ба -ба -ба -ба. Ты это сделал. Да нахера я сюда полез. Кстати, может быть, может быть, если мы будем просто сидеть на кровати в кровати тут, ну, под кроватью, то это может быть простой механикой, которую еще не добавили. Но в реальности она должна была быть во втором чаптере. И точнее втором коридоре. Фух, мы это прошли за секунды. <связывая> <связывая> О, нас видос, я ж си... Шипщик. Шипщик. что? Что? Ладно. Короче, весельчак. <связывая> Да, Раз, ра ра ра ра ра ра ра ра папа Ван, вроде бы так. Десять хоус, десятичасовой ремикс. Вот давай ремикс. Два. Девочка. Нет, походу я уже все, наигрался. Я знаю. Здорово! Пожалуйста, не убивай меня. Давай. Так. А? Это, это, да, мой перевод самый лучший. Бежим! Все, мы прошли. Давай, чел, все. Драк. Чем мы прошли? Ты понимаешь, как это хорошо? Ты не понимаешь, как я в кожу лез? О, не надо, пожалуйста, пожалуйста, не говорите то, что он сейчас сдохнет, пожалуйста. О, здорово! Ну, хотя бы так. Ну а ты куда там? Я сейчас разобьюсь нахер. Ну ладно, сейчас сдохнем. Ага! -а Сюдос продолжение следует. Рок-ботом Дорс. Мы прошли с щитами. Тупиконтурнет. Форс Эскейпод. Выходим. Мы потом с другом, может быть, поиграем. Если, он, конечно, сейчас будет в сети. Это только э -э моя проблема. Ну ладно, всем пока. Так. Ну, все, загрузилось-то. Выключайся! Ну выключатель, где ты? Выключи!